Так, ну что, камера включена. Посмотрим, проверим, что оно такое. Мотоцикл мы сейчас это взяли за 200 тысяч рублей. Это у нас CBR 600 F4i 2001 года выпуска. его целая куча птс -ка полная. Следующий владелец вот данный владелец заберет сейчас его, если все будет хорошо и уже будет получать новую птс -ку. так, телефоны, все это дело сейчас уберу чтобы не мешало сейчас окатну здесь и будем забирать, скорее всего потому что я уверен, что здесь все хорошо только что показали чека Ау-Ямы этот мотоцикл был обслужен там и получается, что там только тысяч на пятьдесят его обслужили. В общей сложности там чек на 70 тысяч рублей месяц с работами. Поменяли передний подшипник, поменяли ступичные подшипники переднего и заднего колеса. Поменяли колодки, там резину. А, нет, без резины. А, там что-то еще поменяли. Даже поменяли, не знаю, зачем. А, поменяли то, что приводные цепи звезды, это ладно. Зачем поменяли датчик температуры, не совсем понятно. Так что как-то так. Сейчас вот на данный момент человек, покупатель отдал 200 тысяч рублей продавцу документы мы еще не подписывали мы сейчас вот я катнусь и будем уже оформляться запись идет это хорошо сейчас выезжаю на как-то называется не помню на короче на севере москвы -то, где это где дубнинская какой-то какой-то проспект не помню сейчас разгонимся посмотрим в облу что давайте Нормально так, чё? едет ровненько, отлично вообще, шоколадно просто, вот я отпустил руки абсолютно полностью, шикарно едет просто, без всякой воблы, без ничего, резина, скажем, достаточно взрослая, ей там что-то на 16-го что ли года, то есть ей пару лет, но она вполне неплохо себя чувствует, учитывая даже то, что я сейчас ее не прогревал, вот, пожалуйста, давайте попробуем еще раз, так, вторую передачу, смотри, вот так вот делать не надо, вот я сейчас, получается, Переключусь на вторую передачу, для того, чтобы проверить ее, как она себя чувствует, не выбивает ли она. Вот видите, 30 км в час. Я сейчас попробую переключить на вторую передачу, вот переключился, и с нее начну набирать, для того, чтобы дать ей нагрузку, чтобы понимать, что выскакивает она или нет. Отлично, до 100 набрал на первой передаче, на второй передаче до 100 набрал. И как вы видите, никаких не ни в обла ничего. Вот абсолютно ровно мотоцикл едет без каких-либо там поползновений на то, чтобы наклониться. Или, например, то, что коробка работает вполне хорошо. То есть вторая передача не вылетает. Итак, давайте стартанем. Первая передача. Ох ты, он даже приподнимается чуть-чуть. Заметили? Нет, ну, я думаю, вряд ли вы заметили, потому что эта камера снимает отвратительно. Это GoPro висит. Сейчас, когда поеду на следующую, когда уже поеду обратно, так как мы забираем этот мотоцикл, повешу сюда себе еще на груди, на грудину, повешу себе еще Соньку, там, конечно, качество будет получше. Нет, нормальный мод вполне можно брать, вообще беспроблемный. Вот, пожалуйста, 200 тысяч рублей, почему бы не забрать. Вы знаете, мы даже не стали торговаться, потому что состояние мотоцикла. Но я вам чуть позже сделаю ролик. Состояние мотоцикла внешнего. Отлично. Отлично. Тормозит шикарно. Все нормально. Сейчас я все передачи проклацаю. Личности. Все передачи прокладывал, все работает. Сейчас туда в обраточку и поеду отдавать команду, давать команду а, продавцу и покупателю о том, что мы его забираем. Сори. Сори, сори. Отлично работает коробка, отлично работает мотор, эластично, сцепление шикарно себя показывает. Вот он я еду. Вот он и внедорожка. Вот такая вот, бездорожка, вот такая вот опа. Видите? И все, отлично, аппарат едет. Сейчас я подъеду с той стороны. И в принципе все. Так, а тут у нас что, закрыто что ли? Ну ладно, придется с другой стороны заезжать. Что-то я промахнулся. Коробочка как должна работать вообще огонь? Мотоцикл имеет пробег, сейчас скажу, 28 тысяч. Я вполне допускаю, что вполне вероятно, что это оригинальный пробег. Вполне допускаю, потому что он только у этого хозяина. Он стоял, а, он стоял у него пару лет. За пару лет он сделал, говорил, там километров 750 от работы до работы намотал там несколько раз. Сейчас взялся без скутер там какой-то. Типа говорит, уже годы не те, потому что уже там 50 с лишним лет человеку. Говорят, мне в принципе надо просто, чтобы а, перед, перетаскивать свою задницу на работу и домой. Ну, примерно как-то так. Ну что, друзья, пожимаем руку. И едем. Как вы думаете? Как аппарат? Берем или нет? Не едет, да? Берем или нет? Вопрос подвоха, наверное, да. Нет, без подвоха мы его забираем. Мотор хороший. Да. рукопожатия да. хорошо поездить. Спасибо. надеюсь понравится все забрали мочи сейчас поедем ко мне в сервис и будем там его обслуживать всего доброго да, спасибо да вам спасибо за то что не продали раньше времени на него уже очередь у меня построил. А можно посмотреть я его в понедельник забираем я забыл что в воскресенье Проще, до да дофига, но просто хотели именно серого цвета. А? Есть сока, вот... Да. Все всех благ. Я там проеду? Нет, не проеду. Так, стс взял, документы взял, права, мотоцикл, сейчас направо на заправку. Говорит нормальная транс заправка. День добрый. Первая колонка 10 литров второго. Ну что, поехали, заправился. А нам как как выехать? Вот туда по той дороге, да? Тебе по прямой до На по праву, да. Да. туда сейчас, да? Да, лучше здесь, ну, там... Спасибо Я так и думал ну, вот, пожалуйста, народ 200 тысяч рублей И нормальный, вменяемый аппарат Почему нет? Очень нормальный ценник, я вам скажу Для такого аппарата, у которого даже ГСП ГРМ не звенит, имеется в виду натяжитель, ГРМ не извинит. Вот 4000, никакого лишнего постороннего звука нет, 4,5 Никакого И отрыв нормально вполне, едет он хорошо и ровно Без каких-либо проблем поскачет Дмитровка направо, да? Дмитровка направо? Ага, и там будет потом направо, да? Спасибо. А вот теперь узнаю Дмитровку. 60 километров в час 40, 35 земляк да кстати кто не в курсе сейчас наверное вы ролик смотрите уже наверное, третий вопрос пошел а, у меня сейчас идет опрос моих подписчиков вконтакте в инстаграме а, разыгрывается один бесплатный осмотр мотоцикла в москве а, вопрос первый в каком году в каком году мы посмотрели первый мотоцикл в каком году мы начали вопрос там первый если не ошибаюсь Июль 2012 года, август 2013 года, сентябрь 2014 года, октябрь 2015 года. Вот вам викторина такая небольшая. Потом второй вопрос сейчас состоит в том, какой мотоцикл мы подобрали первый. Это у нас Honda CB-R600 f i Второй, второй вариант ответа это ER6M, а, третий вариант ответа это, если не ошибаюсь, а, там, я не помню, Yamaha Serol, четвертый вариант это Serol 225, Yamaha Serol 225, Ciro, Ciro короче вот а еще один вариант ответа там идет r250 и еще один вариант ответа zx6r что ли я не помню сейчас точно не могу вспомнить какие там варианты были вот, но примерно как-то так и потом уже будет третий вариант ответа. третий вопрос викторина а, и вы можете выиграть один осмотр. Один осмотр внутри МКа за стоимостью 3000 рублей. Все, нравятся такие видосики, когда кто-то просто едет? Ну хрен знаю. В прикол смотреть такое? Так, а мне куда? Восторг, запад а -а -а. Запад, как? она -а -а. Так, да? Восторг, запад, вижу А, это по этому круглому проезду Кольцевому Который я ехал буквально дня 4 назад Ехал я на в бульваре на этом повороте, блин, у него резина такая, видимо, деревянная. И он мне так не понравился, вообще пипец. Сейчас попробуем здесь заложить. Сильно закладывать, конечно, не буду, потому что мотоцикл то чужой. Вот на запад едем. Кстати, на нем я ехал намного медленнее реально. сейчас я уже еду 72, на нем ехал где-то 60. У него жопа болтало все. Блин, мне как... Я ехал и не понимал, кто меня на него посадил. Что это за губно? я тут вообще на X4 спокойно зашел? Скорость небольшая, я понимаю. опять же тут не на треке. Но к тому, что я на нем ехал вообще как в 50, наверное. Я чувствовал себя вообще никому. Ну что, выезжаем на МКАД, Сейчас посмотрим. И я вот так одну. Аппарат тебе показывает прилично. Опять робище. <свят> <свят> <свят> Чувак есть междуряди. Правильно междуряде, я считаю. дальний свет и поперли потихонечку. Потихонечку, полигонечку раскачиваемся, чтобы нас было видно. Чувак, конечно, я так понимаю, первосезонник, и у него самая опасная работа на данный момент. Он едет первый. И, соответственно, мне уже будет ехать после него легче, потому что они, водители, на мгновение вспомнили про мотоциклистов. Буквально на том мгновении, пока он не скрылся я не веду, плохо из машины стало нет, друзья, вы у меня на канале не увидите роликов 200 по встречной 300 по пробке такого вы здесь не увидите поэтому, соответственно вся школота не присутствует на канале, потому что здесь я буду показывать только так как, -то, как я езжу езжу я так, я, как я хочу жить. Я не бессмертный, поэтому езжу я аккуратно. Не всегда, конечно, но стараюсь чаще аккуратно. Ну что, давайте посмотрим, как он на сотке идет. Вот, 135. Не болтает абсолютно. Вот он. Никакого вовлинга нет. Для города себе такой взял. Литр. Да на кой хрен нужен литр? Чтобы показать, какой у меня длинный и большой. Ты спортсмен, да? Это же та же ЕД Ну что, что? Вот что, я еду 100 км в час Он их обгоняет по обочине, что ли, так сказать, по Ну, я считаю, там как-то зачем Как бы зачем это делать? По 89-90 Плохо едем, что ли, нормально Или обязательно надо ехать 300 Обходим через второй ряд Отлично. Едет на спортивные тачки, ему вообще нафиг ничего не надо. Он знает, что у всех порывет. Почти приехал, осталось каких-то там три километра. Сейчас у меня спросят, а зачем ты это сделал, да, я сам не знаю зачем, это просто было желание, захотелось стартануть, хотя я видел Светофорд прекрасно. Не знаю, как вы меня слышите, надеюсь хорошо. Молодец какой, так можно, да? Типа я обычно на скутере езжу, кстати заметил такую фигню, что езжу на скутере, тут же без шлема а мотаюсь там да, там по территории можно сказать вообще даже не выезжаю на дорогу, не на дорогу когда выезжаю обязательно надеваю шлем, Но тут на скутере мотыляюсь без шлема и типа такой весь. Выезжаю, здесь, допустим, кружок сделал, там, Пинки заехал, там, еще что-то. по парковочной, по этой. И я заметил, что когда я еду на скутере, байкеры, все эти вот мотоциклистички. Не, никто вообще даже не кивнет и не посмотрит. Типа, фу, чего какое-то, бля. А тут, типа, едешь на мотоцикле, такой, в шлеме, шоя такой, с камерами. С вроде мод такой нормальный, сразу там, все кивают. Кивают все таки Кивоны мать его Че вы мне не киваете Когда я на скутере еду Ну я ж типа чмо на скутере Скутерное чмо блин. Только разгону этого скутера Во -во. Вариаторное говно Да? Ха -ха. Ну ладно, сейчас зайдем посмотрим Что тут у нас Кстати, вы наверно когда будете смотреть этот ролик Уже вот здесь Откроется салон глобус Мото», Между прочим Сейчас покажу где это спортхит, соответственно. Вот здесь вот будет салон глобус мота. Вот здесь. Видите, да? Вот смотрите, написано оранжевый, и здесь будет глобус мод. Вы, когда придете, здесь уже будет. Здесь вот русская механика. И вот здесь все это делает. Да-да-да, все уже. Камера мотора. Это Наталья Алексеевна. Нет, я снимаю видео про салон. А сейчас зайдем к Инке. Посмотрим, что она там. Вот тут Инка сидит. Не сидит. Шляется где-то. Что-то она там перебирает. Что она тут делает? Все. Сказали уходить. Знаете, будем уходить. Настроение в Инке плохое. Все. Хожу как дебил. Бормочу себе под нос в шлеме. Иди вот такой кусок. Ну ладно, ну что, будем до свиданькаться? Да я говорю, будем до свиданькаться. Фото, видео. Ну что, народ, будем выключаться. С вами был Патрик, канал Глобус Мото. И сегодня мы перегоняли Сибирь 600 f 4 Если хотите про нее что-нибудь еще узнать, пишите в комментарии. Может быть, засниму ролик, как я ее обслуживаю. Хотя, нахрен вам это надо, вы их сами обслуживаете. Всем пока.